Всем привет! Сегодня предоставилась такая возможность пообщаться с таким интересным человеком, как Сергей Петруша, основатель одного из, наверное, самых известных каналов на российском YouTube по строительству «Стройхлам», привет. Вообще «Стройхлам» и еще один канал, да? То есть, который сейчас активно развивается? Ну, это не канал, это проект. То есть, это проект Дома который нам дает возможность обследовать практически неограниченное количество домов это то чего у нас не было раньше ага. Интересные ссылки кстати будут внизу под видео проходите подписывайтесь много очень важной полезной информации вообще хотелось бы коснуться ну так сказать темы которая нам ближе непосредственно оконной конструкции вообще по вашему мнению на каком уровне этапе или в в каком месте находится на сегодняшний день рынок. Но рынок мы могли три года назад встретиться обсудить ту же самую тему я бы сказал что рынок находится на дне а проходит три года и оказывается что дно можно пробить еще ниже то есть можно упасть еще ниже то есть сейчас мы уже не на дне а где-то под землей зарыты в грунт донного пространства очень плохая ситуация виноват в ней потребитель но, тем не менее, конечно, это не оправдывает и производителей, и продавцов. Понятно, что везде какая-то аукционная, тендерная система. Это очень плохо влияет на рынок, и в большинстве своем потребитель все равно выбирает не головой, а ценой. Поэтому рынок находится в глубоком-глубоком упадке. Я, я даже не знаю, куда он будет падать еще ниже, но тенденции такие есть, скорее всего профиль станет еще тоньше, армирование станет еще тоньше, оно, наверное, будет из фольги уже сделано, что будет со стеклопакетами, тоже не знаю, наверное, с Китая все будет вести. Понятно. А, ну да, в нашей практике приходится сталкиваться, что да, к сожалению, конечно, дно из той стороны постучали, и дальше пошли а, еще глубже. А, хотел уточнить, часто, да, то есть тестируйте объекты, рассказывайте какие-то интересные нюансы, насколько часто приходится сталкиваться с проблемами, которые возникают, ну, а, или не возникают на объектах, которых вы, которые вы смотрите. С окнами проблемы есть всегда при условиях применения аэродвери. Естественно, сразу возникают косяки в монтаже. Они присутствуют, ну вот, не знаю, пару домов, наверное, я помню, где косяков не было, и в основном это было безрамное остекление, поэтому просто стеклопакет, примыкание, герметик, поэтому там не продувалось. Установка ужасная очень быстро амортизируется все то что вокруг окна потому что по всей видимости какие-то дешевые пены там дешевые комплектующие все дешевое то есть все очень быстро стареет если допустим новое окно поставили продули аэродвери более-менее нормально пару лет как бы и готово то есть резинки тоже не знаю где берут все это фурнитура все это дубеет в общем ужасно люди кто любит открывать окна, провисают створки. Ну, наверное, ни одного дома не было, где установлены именно классические окна, чтобы не было проблем. То есть везде все сифонит, все продувается. Но при всем при этом, почему-то многие люди предпочитают проблем не видеть. То есть у них дома холодно, и они начинают искать причины в чем-то другом. Они начинают утеплять там стены, допустим, ну, заниматься всякой ерундой. Хотя окна — это источник... Один из э, источников, как сказать, получше, наверное, Начинаешь. источник, наверное одних из самых больших теплопотерь. Понятно, в условиях работающей вентиляции на первом месте вентиляция, на втором месте окна. Но так как вентиляции практически ни у кого нет, на первом месте по теплопотерям почти у всех окна. Демонстно очень плохо, да? Понятно. А вообще с точки зрения потребителей, то есть, когда, ну, то есть, есть такие, то есть, ну, просто у вас видео, да, как правило, там, со стенами, еще с чем-то. Обращаются ли и говорят о том, что вот там по какому-то принципу думали так, то есть, ну, потребитель со своей стороны, как видит эту, ну, то есть, на эту ситуацию? Да, он никак не смотрит. Для потребителя почему-то все окна одинаковые. То есть вот парадокс. Для многих людей все дома одинаковые, они просто по-разному выглядят, разного цвета и стоят в разных местах. То есть они выбирают именно таким образом. То есть они думают, что ну, примерно такая же ситуация, как с машинами. То есть у автомобилей там есть некий минимум, а в любую можно вставить ключ, завести и поехать. Там, ну условно, если она новая, исправная машина. Люди думают, что в любом доме можно жить. Действительно, наверное, ну, в любом доме лучше, чем на улице, скорее всего. Но есть дома, которые точно так же, как и оконные конструкции, не отвечают абсолютно никаким требованиям ни старинным, ни современным, неразумным. Ну, хотя на словах сейчас все качественно, все немецкое, все заводское, если раньше. Какое-то разграничение может быть было сейчас. Но ну, мне кажется, маркетинг все это перемолол уже, и пустые слова, терминология ну, практически везде преобладает. Да нет, окна ужасные. Я живу в съемном доме. У меня. Я просто заметил, как у меня, э, в отличие от прошлого года, в этом году ситуация кардинально изменилась. То есть мне э, нужно даже микропроветривание дома открывать, постоянно прохладный воздух в помещениях. Ну, я тепловизором смотрю, примыкание, все резинки дубовые, все провисшее, как бы, ну, хотя дому 7 лет, то есть 7 лет назад было это сделано, сделано дешево. Я не представляю, что сейчас происходит, я не знаю, для вас, наверное, ситуация с дежурными окнами многоэтажки знакома, то есть парадоксально, человек покупает новую квартиру с новыми окнами и тут же их меняет. То есть вопрос, была какая-то госприемка, был технадзор, Каким образом это все сдавалось, если человек, но он же, человек же не идиот, человек в первую очередь это млекопитающее, то есть у него все равно действуют животные инстинкты. Если у него есть возможность не менять окно, а ехать отдыхать на юг, он поедет отдыхать на юг, но если он меняет окно, значит есть на то какие-то причины объективные, значит что-то там не так. Каким образом это все было сдано и каким образом эти окна попали туда, ну по итогам тендера парадокс. Но есть еще такая тенденция, по крайней мере, раньше прослеживалось, что на объектах было самое плохое. Но сейчас, на самом деле, в розницу очень многие продают вообще в нарушении каких-либо технологий, вплоть до вообще не устанавливая металл внутри конструкции, потому что, по сути, простой человек, ну, для него внешний вид является какими-то критериями, то есть они совершенно не понимают, что находится внутри. Ну да, хотя одноразовые окна, к сожалению, это сейчас явление ну, постоянное. И ну, непонятно, что с этим сделать. Если с этим Хотел спросить вообще, как думаете, в каком направлении, ну или же может от популяризации через те же самые YouTube каналы или как, или здесь пока сам потребитель не начнет включать голову или ответственность производителя, ну вот в этом плане, в каком направлении может быть более эффективные шаги, но, чтобы но, как то с... изменить ситуацию? К сожалению, рассчитывать на то, что у нас законодательная власть каким-то образом отрегулирует этот рынок рассчитывать на это не приходится потому что пока гром не грянет как бы мужик не перекрестится то есть пока люди не начнут выпадать из этих оконных конструкций там 16 этажа на землю пока этих прецедентов не будет несколько ничего не случится И то, я думаю что данной ситуации будут рассматривать не окно целиком а асфальт, там на производитель стеклопакетов и все Сознательность потребителя воспитывает производитель. Так обычно происходит всегда. Так как везде, в целом, даже в любимой нами Европе, по сути дела, стандарты все равно пишут производитель. Никто лучше не разбирается в специфике данной отрасли, чем производитель. То есть производители, как правило, ну даже у нас в России, оплачивают подготовку различных ТО, СТО, участвуют в разработке ГОСТов, СП, соответственно производители воспитывают потребителей и воспитывают этот рынок. У нас, ну, необходимо потребителю, наверное, сделать некую шоковую терапию, то есть нужно ему показать, что будет в результате, после этого он начнет думать, то есть люди, они не видят разницы, то есть для них белое окно со стеклом, это белое окно со стеклом, они все одинаковые. Я хожу в Леруа периодически, я вижу, как люди тащат в тележках вот эти вот Леруашные окна, не подозревая что на самом деле там даже нет стеклопакета, там просто стоит стекло, то есть для них нет разницы. Они думают, дешево, хорошо. Даже если подойти к нему, сказать, э, человек, слушай, там нет стеклопакета. Он скажет, да не, ничего, не, не важно, зато дешево, как бы, ну, для меня пойдет. Он не понимает, не разбирается. И вы не доносите к производителю до него абсолютно никакой информации. Но есть такой момент. Совершенно правильно говорит, что производители у нас в России, ну, углубляясь в этот вопрос, достаточно много производителей, которые э, и принимают участие в разработке стандартов. Но, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что зачастую немецкий производитель сейчас для российского рынка Делают, но э, нечто иное, нежели чем для того для внутреннего рынка, той же самой Германии, Европы, да, если Германию брать за пример. Э, ну, понятно, что проблема многогранна. И, наверное, ну да, здесь и потребители, цена и э, так далее. А, занимаемся обследованием, да, и вот, кстати, э, так и сказать, то есть у нас, как, как правило, встречаются, которые при обследовании окна с помощью тепловизионного оборудования, с помощью аэродвери. И э, несколько раз приходилось сталкиваться с окнами, которым по, по четверти века по 25 лет, они стоят даже лучше. В принципе, даже уплотнитель, ну вот реально были такие объекты, где даже уплотнитель за 25 лет не потерял свою эластичность. Я вам, кстати, в качестве примера могу Вести мансардные окна. Вот в этой индустрии, но ну, я не знаю как бы других производителей, я кроме как с Вилюксом, я не работаю просто ни с кем, но Фак, у, Вилюкс, Вилюкс. Э, у Вилюкса очень высокие требования к качеству. Я это знаю не, не понаслышке, не потому что я вот столкнулся именно с окнами. Я просто знаком с человеком, к которому приходил Вилюкс э, в поисках необходимой древесины, необходимого качества для того, чтобы в России работал завод. В России же был завод Вилюкс. Этот завод так и не заработал. Он сейчас продан, он был за консервирование Сервирован. Сейчас окна, по-моему, в Венгрии делают, те, которые в России у нас продаются. Настолько высокие стандарты качества и требования к древесине, что они не смогли их удовлетворить на территории России. Это о чем говорит? Это говорит о том, что качество неизменно. И если посмотреть на старые велюксовские окна, правильно установленные, их можно найти в старых домах, очень часто в гостиницах они есть на мансардных этажах. Да, они где-то, может быть, немножко потемнели, где-то выгорели, но они без, безотказно служат. Ну вот что такое стандарт. Да, ну, в Вилюксе достаточно высокая планка, но опять же, возвращаясь к этому вопросу, насколько я знаю, конечно, пару лет назад они все-таки тоже для России начали э, выпускать. то есть, да, Ну, они, там... они начали более дешевые линейки выпускать, да, более бюджетные. Да, да. да, для России, насколько я знаю, что. Ну, может быть, еще в каких странах. То есть, в И, кстати, определенные... эти окна минус 50 паскалей аэродвери практически не, не, не держат. То есть они как В смысле современные? Ну, Те, дешевые дешевле... вот эти, а, дешевые. Все понятно. Ну да, вот как говорится раньше, технологический прогресс, да, куда он все вспять, все выдешевление и, соответственно, срок эксплуатации значительно сокращается. И еще хотел спросить, а, то есть сейчас занимаетесь в том числе ну и а, тестированием домов с помощью аэродвери, Просто тоже практикуем такую вещь. Хотелось бы узнать, насколько эффективно в, в, в оценке дома, в том числе и окон. Ну, это переход просто на следующий уровень. Это, ну, это несравнимые вещи. Многим кажется, что это просто вентилятор, который позволяет сделать разрежение. Да, это тоже очень полезная функция, но сделать разрежение в доме может и обычный какой-нибудь там высоконапорный вентилятор. То есть, Тут э, суть в аналитике, которую тебе дает компьютер аэродвери, который тебе показывает массу показателей, и по формулам ты можешь высчитать какие-то моменты, то есть ты можешь, в принципе, даже э, не лазив там по всему дому целиком, прийти посмотреть на показания и просто сделать вывод о том, что он дырявый, он не герметичный. Плюс очень много различных нюансов, которые не вскрываются без разрежения либо давления, то есть те же самые пленки, перехлесты без разрежения не фиксируются, допустим, там, но ну, проникновение конденсата от пленки, если нет, допустим, проклеенной, ну, скотча. Аэродверь показывает, что в случае возникновения разницы давлений, на ветреная, подветренная сторона дома, эти пленки могут друг от друга отходить. Соответственно, проникает пар в утеплитель, соответственно, конденсируется, теплопроводность увеличивается, конструкция подвергается деревянное там, воздействию влаги, грибок, плесень. Аэродверь моделирует все эти ситуации, и без аэродвери смоделировать ее практически невозможно, если только не дождаться какого-нибудь ураганного ветра и не прийти в дом. Ну и в с тепловизором тоже, наверное. Ну, да, естественно, да, картинка становится более контрастной. И не то, чтобы мы видели более контрастно те вещи, которые мы и так можем видеть. Нет, соответственно, мы явные вещи видим вообще ясно, а в том числе видим вещи, которые мы не видим вообще без аэродвери. То есть что касается особенно протягивания воздуха, понятно, что в случае отсутствия разряжения в доме, за счет того, что у любого материала есть теплоемкость, даже небольшое попадание, вернее, небольшое попадание воздуха, какие-то неплотности стеновых конструкций оно не фиксируется практически тепловизором потому что за счет теплоемкости материала в особенности если рядом где-то радиатор этот воздух все равно нагревается но при всем при этом неплотность она существует но многие думают что ну и что что там дырка свежий воздух будет поступать нет дело не в этом в обычной жизни происходит обратный процесс то есть влажный воздух через эти неплотности попадает в утеплитель там конденсируется повышается теплопроводность соответственно точка росы сближается ну, становится ближе к помещению опять же страдает конструкции грибок плесень понятно ну в общем наверное все это вопросы которые хотел задать большая благодарность сергей за опять же предоставленную возможность всем удачи всем хороших окон